Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим соус из тайской кухни из сладкого перца. Для этого нам понадобится сладкий перец, сок тамаринда. Если нет тамаринда, заменяем его соком лайма и растворяем в нем сахар в соотношении 1 к двум. Чеснок, кориандр молотый, мед, соевый соус и оливковое масло. Смазываем перец оливковым маслом и выкладываем на противень. Протыкаем наш перец в нескольких местах зубочисткой. противень с перцами отправляем в духовку разогретую до 180 градусов примерно на 30 минут из запеченных перцев аккуратненько вынимаем сердцевину с семечками и снимаем кожицу Очищенным перцем добавляем чеснок и измельчаем погружным блендером. Далее добавляем сок томаринда, кориандр, мед. И соевый соус. Все хорошо перемешиваем. Наш соус готов. Используйте его к рыбным блюдам.